Приветствую вас друзья, вы на youtube канале Все для Клёва. Это видео снято на телефон нашим подписчикам канала, который сегодня рыбачил на глубоком трунчике в крайний день перед запретом и заметил, как на противоположном берегу в лодке сидят браконьеры и такими видите, резкими движениями ловят на драч ну, способом багрения, что категорически запрещено правилами любительского и спортивного рыболовства в пункте 3.15. Он позвонил на горячую линию Одесского по Патруля и сообщил о нарушении, ну, практически где-то в течение часа прибыли инспектора, которые четко знали, кто нарушает, где находятся браконьеры и куда они прячут рыбу. Я очень рад, что есть такие неравнодушные рыбаки, которые хотят порядка на наших водоемах, люди, которые сами готовы принимать участие в наведении порядка в своей стране. Многие браконьеры пишут комментарии под моими видео, оправдывая себя тем, что нет другой работы и не могут другим способом прокормить семью. Но я считаю это банальной ленью и нежеланием что-либо менять в своей жизни, а также жлобством и животным страхом перед неизвестностью. Зачем чему-то научиться новому? Зачем что-то созидать? Легче же взять. Вот так и происходит на наших землях, лесах, реках и озерах. Нас просто грабят. А когда это закончится? А вот тогда когда прекратится наше безразличие, когда заставим власть работать. И это видео тому пример. Ваши звонки были отреагированы сразу э, с революционным патрульом, где на правом береге люди, действительно, были водных живых ресурсов, с обороненным лову, с методом лову, э, шляхом багрии На данный поражник был затриман и админ протокол э, по данному правопоражнику. Данный сняли лову и выучены, и будут направлены, согласно протоколу, для принятия решения по сути. Спасибо. Все, спасибо вам. Так, Дима, Это подписываю протокол инспектора национального парка. У нас был сегодня запланированный рыбоохранный рейд, где мы составили два протокола по четвертой части, Статья 85 за нарушение правил рыболовства на муху тройник с помощью багриня. Шляхом лову, да. Такой лов рыбы на такую нас забороняется. Вот эти удочки, да? Да. Вот эти мухи. Друзья, очень радует три факта. Во-первых, растет активность наших рыбаков, во-вторых, работает горячая линия Одесского рыбоохранного патруля, и в-третьих, что инспектора рыбоохранного патруля и национального парка вместе выполняют задачи. Это просто супер. будем подъезжать. Если будет какое-то нарушение, нам да. Мы приехать в другую минуту, в еще не дня.